Тайгам, переполох описать никто б не смог. Вдруг внезапно шум смолкает, в круг хозяин выступает. Сын волчицы, он один, по осанке властелин. Тихо вы, сомкните пасти. Все мы на краю несчастья. Помните совы закон всех волков в один загон, Коли правду лес узнает. Так в загон нас затолкает и как раньше, нам опять век свободы не видать. Так что слушайте, лихие мои братья удалые. Скажем утром, что сова вдруг внезапно умерла. Ну, оправить за себя будто прочила меня. Кто со мною не согласен, выходи и будет ясен вам клыков моих ответ. Кто здесь правый, а кто нет... Все молчат а старый волк будь по-твоему сынок всех сорок тотчас подняли и по разослали филин старый мол скончался всем у дуба собираться утро только а пред дубом сидят звери тесным кругом из дозора нам волчица пусть доложит что случилось звери милые сова вдруг внезапно умерла ну, оправить за себя волка, прочила она. Волк тут к дубу выступает, речь такую начинает. Да, друзья, сова скончалась, но учение осталось. Будем помнить мы всегда заповедные слова. Мудрый филин это он жизни новой дал закон. И врагам чужого леса не затормозить прогресса. Надобно, друзья... Стараться за работу честно браться. Будем мы богаче их, или работать за двоих. Ну, довольно прохлаждаться тотчас, к делу примиряться. Тут все звери загалдели, с одобрением зашумели, смех и радость на глазах, все целуются в слезах. Соловьи победной трели еще кончить не успели, как встает вдруг сокол ясный. «Волк, а мне не все тут ясно, вчера утром облетай лесы!» Слышен и взирая, было все не так, как раз. Мне дарован острый глаз. «Что ты мелешь?» «Пустозвон!» «Ты враг леса и шпион!» «Мудрость грязью обливаешь!» «Ночью в облаках летаешь!» «Взять его!» «Опасен он враг зверей он и шпион!» «В миг волчицы подскочили!» Соколы распотрошили. Все молчат, а волк взвешен. Выношу теперь закон. Соколы чтоб не летали, а врачи им подрезали крылья. С самых юных лет не было от них чтоб бед. А чтоб чтили наш закон, соколов свести в загон. Будем всех с земли стирать, жизни будет кто мешать. Лес кипит, идет работа. Только новая забота от зимы у всех зверей, расчищать лес от ветвей. Ну, да ладно, что тут жить, колесы будут жить. В круг сороки все летают, обо всем всем сообщают. И нахохлясь, из ветвей, поет песни соловей. От мороза хоть неважно. важно. Но ослушаться так страшно, волка серого закона, не сберечься от загона. и там стужа, будешь сам себе не нужен. Рассказала всем сорока про медведя лежебок. Мол, зима как наступала, снегом землю укрывала. Как и раньше, так опять завалился мишка спать. А сороки увидали, волку серому сказали. Волк же срочно шлет гонцов, двух клыкастых молодцов, мол, забыл он о законе, не бывал давно в загоне. Гонцы знали, как им быть мишку начали будить. Он проснулся и на грех их разделал под орех. Но гонцов волк шлет опять, да поболе, двадцать пять, распоясался, иуда, ты в медвежьей теплой шубе. И угнали на работу, делать гад через болото, да в такие леса дали, что и птицы не видали. Все в работе. Лебедей только не видать нигде. Волк сказал, а он не врет, был последний перелет. Пусть живут в жаре, хоть где не хотят коль жить в труде. Про зайчишку толки ходит, закосить хотел он вроде... Только серенький врач, ас раскусил его тотчас. И живет так день-деньской всяческий народ лесной. Главное есть чего пожрать, а на строгость наплевать. Говорят, что соловей зачирикал, дуралей, мол, свобода, правда, где? Куда смотрим? Быть беде. Дочирикался, свисток, и туда же под замок. Да еще накликал бучу, на всю Соловину тучу, Им там воли не дают, что прикажут, то поют. День за днем проходит зима, весна, лето наступило, Только надо нам опять на поляне побывать. Солнце греет, дуб стоит, старый волк под ним сидит, И охраны уж не надо, перед ним трепещет стадо. А под волком, как настил, желудей дуб навалил. Тут идет на водопой кабан резвый, молодой. Смотрит, Господи Иисусе! Желудеи гора! Как вкусно! Подошел и начал жрать, и от счастья мычать. Почему лежат вдруг криво? Не поймет волк. Что за диво? Он встает, вокруг обходит и кабанчика находит что слово, и он пока надает ему пинка. Кабан в воздух подлетает, ничего не понимает. Смотрит волк стоит седой, старый, гадкий и худой, очумел. Ты что волчара? Али места тебе мало? Разбежался метров с двух, Теснул волка выше дух. Ничего как не бывало, начал трапезу сначала. Тут сороки прилетали, волк издох. Заверещали. И на шум весь лес бежит. Смотрит мертвый, волк лежит. Сразу слышно на устах, волк издох. Вот это страх! Что такое? Как случилось? Что же с волком приключилось? Кабан трапезу кончает, прямо в центр выступает. Уж по морде и слеза. Хитрецой горят глаза, слушай, всякий зверь лесной. Я иду на водопой, и вот этот милый старец, светочей, посланец, говорит, кабанчик, милый, мне тут очень сиротливо. Нету у меня друзей. Пади, кушай желудей. На меня смотрел умильно, слезы с глаз его обильно. Тут закапали вдруг, И спустил почтенный дух. Я же слушаться, не смея, Перед мудростью рабея Твердо выполнил наказ, в чем и за